Добрый день интернет-пользователи, друзья и гости моего канала С вами Заново я, Серый Кролик Ну вот буквально пару часов назад поступил комментарий о том, что какую породу кроликов купить ну, во-первых, я бы не так бы ставил первоначальный вопрос при кролиководстве, особенно для начинающих, ну, да, вообще для любого кроликовода. Первое условие ⁇ это условие содержания моих ушастых, в которых они будут проживать. Как вы видите, здесь у меня клетка деревянная, колхозная, сделана с помощью реек что было слушать? но ну, это отдельная история, как это говорят. Есть полы сетчатые есть сплошные полы. Соответственно, для каждой породы существуют те или иные критерии для содержания в тех или иных клетках. Это первое. Второе. Чем мы будем кормить кролика? То есть, как вы знаете, есть паноны, да, серебристые калифы. Они хорошо набирают вес. Но. Они набирают вес, когда их кормишь комбикормом, а желательно еще полнорационным. Ну, такой маленький нюансик, но с учетом того, что если, как я в Беларуси проживаю, 1 рубль 1 кг комбикорма полнорационная, то, соответственно, вы посчитаете... То есть это в копеечку вы, выскакивает А если мы будем кормить их травкой, муравкой, сенком, там, да, люцерной, там, высокобелковым содержанием, да, культура Ну это уже другое То есть для каждой породы Смотрите, для примера, бельгийц, чтобы там Половозрелый был мальчик или там девочка нужно семь восемь месяцев представляете что мы будем если мы кормить будем их на комбикорме да он будет килограмм 7 стабильно а если мы будем их кормить э, травой мы конечно же 7 килограмм не получим кто бы чтобы мне не говорил бы как у меня один человек говорит не рассказывайте мне сказки э, мы такого привеса на траве и зерне даже зерной смеси не получим почему это отдельная история да но же комбикорма они в африке комбикорма хорошо это плохо это тоже отдельная история но судя по того что первое условия содержания клеток условия содержания кроликов второе э, рационы кормления для тех или иных ушасток это очень важно а третье э, есть более щепетильные породы то есть есть неприхотливые да как вот сейчас вы видите на своих мониторах планшетах гаджетах это помощь. Даже честно не знаю, кто это. там, там Панон с калифом, калиф с, с Бельгии. Я не знаю, кто это. Просто бульдог с носором, как я называю. Потому что они менее привередливые к условиям содержания, к условиям питания, к, ну, ну, к всему, всему, всему, всему. Вот яркий пример содержания кроликов на рейке. Смотрите, здесь 12 штук. Посмотрите, куда они позабирались. Это кыш отсюда сволота здесь 12 штук напоил их сейчас так как толпились все мокрые вся клетка мокрая слава богу здесь пол ты, то есть быстренько просохнет то есть час-полтора и она просохнет в таких условиях конечно же лучше была бы сетка сетка она бы во первых не намокала и все быстрее бы протекало. то есть было бы намного красивее, суше а еще самое главное для кроликов полезнее и здоровее то есть, самая большая проблема кролиководов это, а, потом, а, завтра почищу, а, попою через полчаса, а, там, глазик загноился, нету еще средств, а, нужно, там, покупать что-то, а, бог сим пришло и ушло, то есть, вот это уже в не потерпит. Ну, то есть, если человек заболел, ему не оказать первую медицинскую помощь, да, если человека не покормить, там, сутки, два, трое, или кормить раз в сутки, ну, вы знаете, что с ним будет, да, то же самое животное. К ним нужно бережно, щепетильно, с вниманием относиться. И неважно, для каких целей вы купили себе ушатство, для мяса, для э, домашнего использования, то есть для детей питомец, или там как, э, я не знаю, на племя, все равно они требуют уход. Вот это такой вот у нас мальчик-нзабешечка. Вам передаю, друзья, всем огромный привет. Огромное спасибо за ваше внимание, комментарий, подписку. Всем вам здоровья, счастья, благополучия. Всем-всем-всем-всем пока. До встречи. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии.